В 2000-х годах, когда многие из нас только начинали проходить свои первые игры, будь это на PlayStation 1 или ПК, где 64 мегабайта оперативной памяти было чуть ли не роскошью, на наши рынке, в прямом смысле рынке, стали поступать игры в больших количествах, с откровенно говоря комичным переводом и озвучкой. И тогда мне не был так интересен сюжет, как на то время графика. К примеру, когда я выпросил у своих родителей PlayStation 1 и пересел Сеги на нее, то просто Обалдел. Ведь одно дело какой-нибудь Соник, а другое, когда ты видишь серию игр Спайра, Текен или Крэш Бандикут. А еще через несколько лет у меня появляется PlayStation 2, и я открываю для себя Need for Speed, Most Wanted и GTA San Andreas, где от уровня графики и детализации мне сносят крышу. И вот, если на PlayStation 1 мне не был интересен сюжет, то к тому моменту, когда у меня появилась PlayStation 2, я немного подрос и мне стало интересно, о чем вообще та или иная игра. И еще тогда локализация игр на русский язык сильно хромала. Как правило, это были пиратские переводы и озвучки и нам приходилось охлаждать траханье. Сегодня же зачастую локализуют игры очень качественно, и я хотел бы предложить 5 игр с русской озвучкой на ПК, и перед тем как начать, хочу заранее охладить и ваше траханье. Это не топ-5, а просто подборка из пяти игр. А теперь погнали. Сигвард! Ха -ха. Я скучал по тебе, брат. Рандви, твой муж увернулся, привез дары и богатство для всех. И первая игра у нас посвящена эпохе викингов, а именно Assassin's Creed Valhalla. Действие игры начинается в 873 году во времена экспансии викингов. Игроку предстоит взять на себя роль воителя Эйвора, ведущего своих сородичей от берегов холодной Норвегии до плодородных земель Англии в поисках нового дома. Клану Эйвера противостоят лидеры четырех англосаксонских королевств – Уэссекса, Нортумбрии, Восточной Англии и Мерсии, во главе с Альфредом Великим. Также герою придется встретиться с незримыми и помочь им в борьбе против Ордена Древних. Как и в предыдущей части серии, в 21 веке продолжается история Лейлы Хассан. Помимо Англии и Норвегии, действия игры также происходят на территории Северной Америки под названием Винланд и в фантастических мирах Асгарде, Йотунхейме и Вальгалле. Также в эту позицию можно отнести и все предыдущие серии Assassin's Creed. Там с переводом и озвучкой все также на высоком уровне.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 Действие игры происходит на большой Земле, в фантастическом мире, окруженном параллельными измерениями и безмерными вселенными, в которых бок о бок живут люди, эльфы, краснолюды и множество видов чудовищ, хотя они люди, представители любых рас, кроме человеческой, регулярно сталкиваются с гонениями. На момент событий игры Большая Земля является свидетелем масштабной войны между Нильфгаардом, государством на юге во главе с императором Эмгиром, и Реданией, государством на севере, который правит король Родовид V. Главный герой в течение игры посещает множество мест, имеющих различную атмосферу. Богатые города Нильфгарда и Оксенфурта, опустошенные просторы Велина и болота на юге, императорскую резиденцию столицы столице Тимерии, в Изиме, архипелаг Скеллиге, имеющий отчетливые черты государства викингов и ведьмачья крепость Каэрморхен. Главный герой Геральт из Ривии – ведьмак, охотник на чудовищ, наделенный необычайными способностями, подвергнутые генетическим мутациям и с детства проходящие интенсивные тренировки. Геральт предлагает свои услуги, полагаясь на способности в слежке, бою и магии. Ему помогают две могущественные чародейки – его возлюбленная Йеннифер из Вингенберга и его подруга Трис Меригольд а также Барт Лютик, краснолют Золтан и его наставник, старый ведьмак Весемир. Несколькими годами ранее приемная дочь Геральта и Йеннифер Церия, биологическая дочь императора Эмгира, исчезла при попытке спастись от дикой охоты, загадочных призрачных воинов из другого измерения. Ее повторное появление всполошило Большую Землю. А если вы не брезгуете не очень качественной графикой ввиду того, что первые две части вышли в 2007 и в 2011 годах, то стоит начать с них. В середине расположился за Elder Scrolls 5 Skyrim. События игры происходят спустя 200 лет после событий Обливион в 201 году 4 эры. Великая война между Империей и Альдмерским Доминионом закончилась 30 лет назад унизительным конкордатом белого золота, ущемляющим множество прав жителей Империи, в том числе и поклонение богу Талосу. Группировка националистически настроенных нордов, известных как «Братья Бурия» во главе с ветераном войны Ульфриком Буревесником Ярлом Виндхельма, устраивают мятеж против власти империи, вследствие чего в Скайриме начинается гражданская война. Дабы заявить о себе всему Скайриму, Ульфрик убивает верховного короля провинции Торуга но вскоре попадает в засаду имперцев. Никто даже не догадывается о древней опасности, ожидающей их впереди. Давно я стрелка не видел. Неужели он погиб? Нет, этого не может быть. Он из любой передряги выберется. С ним все в порядке. Ну что, пойдем? идем пора обедать. Я знаю, это для тебя важнее, чем судьба старого друга. А следующая игра, сталкер. Действие происходит в альтернативной реальности, где 12 апреля 2006 года в 14.33 на территории чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв неизвестной природы. Случившийся взрыв стал причиной появления так называемой зоны, место, внутри которого появляются различные аномальные явления. Причины второго взрыва, первый произошел в 1986 году на чернобыльской АЭС, были неизвестны. Желая расследовать эту ситуацию, правительство Украины посылает в зону военные силы, однако военная операция заканчивается их гибелью. В итоге территория зоны была полностью ограждена, а на главных точках подхода были построены блокпосты. Таким образом, зона стала крайне охраняемым объектом. Спустя некоторое время с территории зоны начинает приходить информация о мутировавших животных, а также о продуктах аномалии, так называемых артефактах, предметах, которые приобрели уникальные свойства. Желая заработать, некоторые смельчаки начали проникать на территорию зоны с целью добычи артефактов. Таких людей прозвали «сталкерами». Со временем сталкерство приняло куда больше размах. Но исследованными являются только окраины зоны. Попытки проникнуть к ее центру заканчиваются неудачей. Меня зовут Вита Скалетто. Я родился на Сицилии в 25 пятом году. Этот малыш я. Стою с родителями и сестрой Франческой у нашего старого дома. И, наконец, «Мафия-2». Событие «Мафия-2» разворачивается в 1943-51 годах в вымышленном американском городе Эмпайр-Бэй. В городе заправляют три основных мафиозные семьи – Винчи, Клементе и Фальконе. Главный герой Витто Скалетто в детстве переехал вместе со своей семьей из Сицилии в США – Будучи мальчишкой, Вита думал, что в Америке все его мечты станут реальностью, однако на деле все оказалось иначе. В школе Вита подружился с другим мальчишкой, Джо Барбара, известным в округе хулиганом. Поэтому, став лучшими друзьями, быстро пристрастились к основам бандитизма, работе карманниками, грабежу магазинов и так далее. Однажды повзрослевшие Джо и Вита решили ограбить ювелирный магазин. Первое серьезное дело оказалось не вполне удачным, их заметил полицейский. Вита был пойман, а Джо удалось скрыться. Шла Вторая мировая война, и на фронте требовались добровольцы со знанием итальянского языка, поэтому Вита предоставили выбор – отправиться в тюрьму и отсидеть свой срок, или же встать на путь солдата и кровью фашистов искупить свое вино перед обществом. Вита выбрал второй вариант, в результате чего был отправлен на фронт. А что происходило с главным героем дальше, вы сможете узнать сами. Если вы не играли, я не буду вам спойлерить весь сюжет. Благодарю, если вы досмотрели ролик до конца. Если вам понравилось, отблагодарите меня лайком и подпиской. А мы увидимся в следующем ролике. Всем хорошего настроения и удачи. Всем пока.